Ммм, а где скины? Пошли как я, бать Ванихоп, это действительно очень Тут джангл, тут джангл Оху**, а как мне оранжевый кэри дома? А, это Максим, ты ладно я тебе сказал два джангл Причем здесь это? Ты смотришь джангл и вот ты конченный, я тебе в спину должен был стрелять, чтобы тебя спасти У нас нет Team Damage Алло, привет Да я забыл, бать Би пушинг, би пушинг, guys, help me, help me. Бум, hello guys, hello, boom, guys, бомб. I, I, I flash middle, i flash middle. Shut the fuck up, я вот fucking, дубай. <реш> <реш> а, мне-то похуй будет на репорт. Ну, так я и говорю. <реш> <реш> репорт ты, ну, нахуй на него. <реш> на Я сюда смогу <основу>. просто, <реш> как бот. <реш> блять, сын, хуйней, еб... ба. Да. <реш> а, где хрест? А, где хрест? А, А, да, блять. <реш> Я ничего не <сvé하�rir>. понял, что <daughter> произошло. <-tray> <track> стой! А почему ты без дома остался? Я Илья, Эксайл. Ну стой, блять, 720 нахуй! Да и за ним просто бегать Охуеть. Баный, блять. Охуеть просто нахуй. О, калаш. Как это было на баня, блять? У меня сейчас такой же вопрос. Не, это хуйней, бана, не долбай Он даже не сменил позицию. Я ваху, я Максим попасть не можете происходит, блять. Батюха ежка, он прыженый Че? Ты видел? Да, он да, за стену он. зашел. Я мать ебал этой игры, блять, это просто пиздец взять. Он же за стеной был на объективе. Долбоёк не видит типа. Мол, да. Батюха у нас 57 савика нахуй савика нахуй да сави савика нахуй да ладно он убил нахуй на нахуй а maybe мисс чусима не лепсей ха хуй пизда ёб твою мать то как это не голова не бля реально нахуй профессия клоуна да дебила бля. I'm planting the bomb. GG guys Ой, хорошо, что... сильно... Ой, дам, Все разы меня, Меня не засчитывают А нет, меня меня не ЗАЩИТЫВАЕТ, блять! Блять, как ПЕРФЕКТА так дает, ебало. Все про ноган. Ногана. А, ногана. А, ну глобал, блядь. Он забейте, он был глобалом в старом оформлении КС. Нам пиздец просто. Вот здесь долбот. А все пизда. Нам пизда просто. Нам пизда, блядь. Нам пизда, нахуй, нахуй. Блять, это третий левела. А мне фиолетовый не собираться хупавать, да? Ладно. Ооо. А я его мать ебал. Объяние дело. Let's go. Обезьянье дила, да? блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, блять, блять, блять, пизда, пизда. блядь, пизда, пизда, Пиш... пизда. блядь, блядь, Блять, блять, блядь, пизда, пизда. пизда, пизда. блядь, блядь, блядь, блядь, блядь, А! блядь, блядь, я не знаю, я не умею спину убивать, забей. Я, я тоже, блядь, б... они непредсказуемы, когда Нет, да, нет, Не, не, это тоже, но ну, я просто нервничаю, пиздец, начинаю. Видел, видел, как Шокс постоянно в спину убивают. Да, да. Это просто гений игры. А, ну любой зелень. Да, блядь. Зелень. Блядь, как у нас никто не слышит этого? Там их двое, нахуй. А Ты думаешь, он есть, наоборот? Я убил, нет. Все, у меня. Кстати. Mm. Класный авик. Охуеть. Ещ один. У меня спина вышел с КТ, вы че, ебанулись? Охуеть, блядь! Да, покупаю завтра, кредит беру. Какой план Кредит на скины, блядь! Смотри, смотри, на пять лет беру ипотеку, он за 5 лет вырастет, пиздец, как? Кстати. Я его продал, покрою кредит. Стоникс. Так думаешь, почему не стали лучше играть? Девайс решил поиграть? Нет, потому что они раньше играли без девайсов. Слева, слева, слева, Ч -ч -ч. слева. Хорош. Блин, Все с фамосами. Фамос красивый. О, спасибо за фамос. Хочешь фамос? Вот, да. да. Почему у меня чил в апдауне, блять? У меня чил с апдауна начинает стрелять, я в аху. А, еще, еще с апдауна, еще с пойдет. Да, все, он лазер. Ч ⁇ Ч ⁇ Чё? Ч ⁇ Он вопдал мне? Я хитов 5 по, зе... по стеклу дал, он не умер. Блять, ты конечно бомбом. Он фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Фейлмазд. Сори Я тут просто хаешку закинул, блядь, <сёк> в принципе. Ром. Ау. Ау. Блядь, да ты заебал. Нахуй. <сёк> <сёк> в яички, да? Все, два калёных. Опа, опа, опа, опа, опа, опа. Да, блядь. Две пулеты. <сёк> Тип стоит, ты одной, блядь, слева, а не во второй, справа. Чисто помесил его. <сёк> Ром, лови флблайн, флеш вот так вот ебал раз, и два вот так вот тебя прям, блядь, Бля вот почему мы Все, Максим сдох Извини, я говорю, почему мы не обращаем внимания на дешевые скины, которые также же охуенные Типа, блядь Типа, осторожно Типа, не считает, блядь, не считай попадания Все плечи, у него голова торчит, какие плечи, нахуй Оставлю А нормально, что только что тень сдвинулась резко? Конавик, конавик, еще вверх, вверх okay. Окей, okay, тише <свист> Блять, он <свист> меня <свист> чекает! <свист> слева, слева, слева Ненавижу трейн Плюс авик <свист> <свист> Охуеть Охуеть Пойди, пожалуйста Вон Че, блядь, что с этой игрой? Не похуй. Я ваху. Что такое? Ну. Ура, блядь. Почему я опять один? Что я должен делать в этой ситуации, нахуй? Ты похуй на них вообще. Я говорю, я в пизду нахуй, я перерыв нахуй делаю в этой игры, ебаный. Просто. Ну вот, я играю, я играю с февраля этого года. Тихо, вани, ебал. Серьёзно, Аху... ты мог сделать 360 нооскоп, как бы, и 4 мог резко активировать. Темпит. Бля, Вась, ну у меня подписка закончилась, ну, нахуй ты меня байтишь? <соспорщик> <соспорщик> подписка на r 8 Я в бай... Охуеть, он сливается. Почему он сейчас такого же цвета был? Да, да, да. Все, Вась, погнали на па. Набирался, бля, всё. Хамут Хабиби, хамут Хамут Хамут... И весь этот... Блядь, Вася, ну ёбану эту хуй, блядь. Ну, постой, постой, постой в стену, посмотри, долбилет, посмотри Он лоу, кстати 40 хп, одну точку. Блять. Слава яйца Чего ты не говоришь, что он лоу? Ты ебанутый, алё В поре будет и у тебя Один дроп, один дроп, да Допушился, долбилет Дай петух, брат Дай мне петух Одна из клик. На 5к, блять. Потому что я микрофон А нахуя? ДА ЁБАНЫЙ ТЫ СЫ Один спрыгнул по-моему спрыгнул к тебе он. Хорош? Второй там же у тебя У тебя у тебя ДА БЛЯТЬ ЕДИН ПОЧЕМУ? Да, и второй Блять, сын к он просто сел Он просто сел на свои корточки ебаные, блядь Просто дай ему ебало нахуй Сейчас тебе карма будет за это, блядь если бы не убил курицу, мы бы выиграли, по. НЕ, блять, 91 за ТРИ- Я ему ебал еда. Да блять, ну он лоу, он лоу, он 7 хп, блять, ну баный ты хуй соз, блять! Почему, блять, если даю с юспа ебало, я умираю. Сука, какая хуйня, а не игра, блядь. Блять, ну ты же читаешься. Сын хуйни ебаный, блядь. Просто сын хуйни ебаный, блядь. Просто сын хуйни. Я тебе. Что? А? А, <с trusts> ой. Но почему они ставят такой, типа, ну, на таких званиях? Попробуй нахуй в КС поиграй, блядь, 3000 часов, посмотрим, как, блядь, сука, бля, еб. <с guard> я 5000 часов эту хуйню. Мне похуй, мне похуй. 3000, попробуй. Три. Я момент. Я момент. Ой, блядь, там же не было новика. Да баный ты долбоб, блядь! О, пизда кому-то. Явно не ему. Слышал? Слышал, слышал? слышал, Это фотоаппарат старинный. Ебать! Тут, тут ночная съемка есть! Просто жмется своей хуйни. Ну, блядь, я даже не могу успеть прицелиться, сука, ну где? Где, блять, справедливость, нахуй! С пикает даже с той же позиции. Ебаный ты долбоё, блядь. Я нет, нет, забей, забей, он на ходу мне только что и бала повесил. Я пока не смотрю. Он мне первую, блядь, ставить на бегу! Давай за, за нет. Да, нет. да, да. Ладно. Ладно. Ну, сейчас как ты, блядь, убил? Я не понимаю. Просто выстрелил в голову. Не понимаю, значит, это с меня так выглядит странно. Долос... Как будто ты знаешь, ты выстрелил, а потом у тебя прицел вниз куда-то полетел. А, нет, нет, я, я сначала вниз прицел опустил, потом выстрелил. Я и говорю, что это, скорее всего, игра хуйня. А на что ты сыграй. Ты тапаешь получше, давай. Попдог? Да. За красный. Он просто на ходу не ставит ебало. Колири что? Просто бежит и стреляет, блядь! Почему нахуй? Джексон, ебану. Ай, да почему? Какой нахуй Фамос? <свистит> я игра. Искусственный интеллект считает, что Фейс выиграет мажор. Охуеть. Фейс? Фейс. Не выиграет, Нави выиграет. Весь анекдот в том, что речь шла не про этот мажор, а тот, который выиграли Нави, а этот выиграли Фейс. Как, я, я, я... Ладно. Ты чё на меня целишься, долбовёб? Ой, прости, прости, бывает. У меня чело только что, оружейный кейс, <звы> дропнулся. Ооо! он стоит? 2 400, блядь, как так? Мне а падает браво, мне, мне падает браво, чело падает оружейный. Охуеть! <звы> не, это стопудово вал, что то мутит. Я раньше вообще не знал о том, что они дропаются в принципе. Они дропались. еще раз. Блядь. Я видел. А почему, блядь, я каждый раз... Не, забей, там они плохо играют, в принципе, потому что они. Блядь, да почему я. Тихо, тихо, если он там же. Там же, там же. Эээ. А, 10 ХП. Что это, блять, было? Сейчас скажи мне. Это, это, это не голова, это не голова, я тоже знаю. Грозы весь. Пиздец, просто игра года. По еще эти турнаменты проводят, ебать. Бля, я просто вкус манга чувствую. Уи!